Хочу поделиться возможностью, которая, к сожалению, будет не у каждого. У меня и воспользоваться уже не получится, так как друг, который рассказал об этой возможности, сам ее для меня и закрыл. Но об этом чуть позже. Есть компания, которая развивает беспроводную сеть для интернета вещей. Использует для этого так называемые хотспоты, Если по-простому, то точка доступа. Они же являются майнерами. Майнят они Helium или HNT, или как-то так. Ну, в общем, я не знаю, как правильно это произносится. Делают они это наиболее эффективно, когда находятся неподалеку друг от друга, в так называемых кластерах. Но не ближе, чем на 300 метров относительно друг друга. Если они будут ближе, то начнется конкуренция за прибыль. Чем больше умных устройств вокруг, тем больше прибыль. Чтобы начать майнить, нужно у окна или на улице установить такой ходспот. В месяц он может генерировать в среднем то, что я увидел, это около 20-30 монет. Сейчас цена одной монеты... 18 долларов. Получается в месяц около 300-500 долларов. И учитывая, что максимальное количество монет ограничено 223 миллионами монет и повсеместными планами развития умных городов до 2030-х годов, то цена будет расти достаточно высоко, по моим прогнозам. Сам майнер можно купить или получить бесплатно. Стоит он что-то в районе 900 или 1000 долларов. Эта цена как... не точная. Но я не смог найти на их сайте, где это можно было бы подтвердить. Поэтому доверяя другу, он эту цену упоминал. Кстати, совсем забыл. Хотел поблагодарить Дениса за то, что поделился этой возможностью. Спасибо, Денис. Ссылка на твой канал я помещу в описании. Но вернемся к майнеру. Его можно получить бесплатно. И чтобы сделать это, необходимо зарегистрироваться на сайте. Ссылку найдешь в описании. Перейдя по ссылке, нажми кнопку «Зарегистрироваться сейчас», после чего тебя перекинет на форму регистрации. Здесь заполни поля. Твое имя, фамилия, e-mail, телефон, логин, выбери страну, два раза впиши пароль и нажми эту зеленую кнопку «Я согласен на условия участия и регистрацию». После чего тебя перекинет на эту страницу, где нажми на эту красную кнопку «Шаг 1. Зарезервировать ходспот». Оказавшись на этой странице, нажми на эту зеленую кнопку «Перейти в HeliumTrack.app», после чего ты окажешься на этой странице авторизации. Но она сразу не будет работать, так как данные передаются между серверами не сразу, а раз в 10-15 минут. Поэтому, как только пройдет достаточно времени, вернись на эту страницу, обнови ее, иначе выдаст ошибку и попробуй авторизоваться. Если все прошло как надо, ты окажешься на этой карте. Справа от карты нужно найти вот эту кнопку «Зарезервировать твой бесплатный ходспот». Откроется форма, где в шаге 1 контактная информация уже будет заполнена твоими данными. В шаге 2 необходимо указать адрес доставки ходспота. В первом поле начни вводить улицу и дом и выбери из выпадающего списка, иначе не будет работать. Во втором поле укажи квартиру. В шаге 3 необходимо указать адрес установки ходспота, где ты его хочешь разместить. Придерживайся таких же правил, как в шаге 2. Страна, город, улица, дом. Дальше ставишь галочки и жмешь «Зарезервировать ходспот». Если все прошло как надо, у тебя появится такая зеленая галочка, как у Дениса, и будет написано, что твой ходспот зарезервирован. А может быть, как у меня напишет, что рядом с этим местом есть «Резервирование». И не даст завершить этот шаг. Денис слишком близко живет от моего дома, поэтому мне не дает зарегистрироваться. Он уже забронировал себе точку. Но важно учитывать, даже если нет возможности установить на своем адресе hotspot, то возможно на адресах друзей или на работе это можно будет сделать. Если они захотят, конечно же, этого. На работе важно обговорить это с руководством, Подробно рассказать. Можете даже показать это видео. Вдруг станет яснее. И они действительно захотят это сделать. В этом случае ты можешь поделиться вот этой своей реферальной ссылкой с ними. И тебе будет с этого приходить так же монеты, как и твоим друзьям. И вот как это работает. Тот, кто устанавливает бесплатный hotspot от iHub Global, получает 25% монет с майнинга. 20% идут тебе как пригласившему. Еще, если ты лютый MLM-щик или умеешь выстраивать структуру, то этот процент можно поднять до 40%. Инвесторы, которые, как я понимаю, оплачивают ходспоты и доставку, получают 10%. Партнеры компании тоже получают 10%. Ну и оставшиеся 15% забирает компания за свои труды. Вполне справедливый процент. На мой взгляд, компания выбрала очень интересный и можно сказать вирусный маркетинг И это подтверждается наблюдением за их развитием С видео которое Денис записал прошло всего три дня А точек на карте появилось огромное количество И чувствую они не намерены избавлять темп Учитывая такую огромную волну желающих Возможно уже через месяц мест для бесплатного получения майнера не останется Так что не тупи По крайней мере как я Залетай быстрее Тут конечно стоит дополнить картинку Если ты покупаешь майнер сам То получаешь 100% прибыли с него И можешь разместиться Его где хочешь Даже если рядом кто-то уже установил такой манер. Тут нет ограничений В есть Спасибо тебе за просмотр Если понравилось, ставь лайк А еще лучше буду рад Новому рефералу Профита тебе Пока.